Доброе время суток, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко. И сегодня мы снова общаемся с Александром Хуликовым. Напоминаю для тех, кто не смотрел наше предыдущее видео, что Александр является SEO инвестиционной группы «Универ». И сегодня мы будем затрагивать тему непосредственно налогообложения. А также в конце немножко поговорим о он приложение для инвестиций, которое запустил, запустили непосредственно Инвестиционная группа Универ. Александр, добрый день. Добрый день. Итак, Александр, первый тогда вопрос по поводу, который, в принципе, всех интересует, потому что не не первый раз задают вопрос мои зрители о том, как будут обстоять дела с налогами, если работать через вас, через Универ Капитал смотрите, если работать через универ капитал, через нашего прайм-брокера экзамта, на, на котором у нас открыт счет, то универ выступает здесь по, по украинскому законодательству налоговым агентом. Так как все ваши сделки мы ставим себе в отчетность, мы отчитываемся в НКЦПФР, мы единственные, кстати, по-моему, брокер, я так и не выяснил в комиссии, кто еще отчитывается, но есть подозрение, что мы единственные это делаем. Отчитываемся в НКЦПФР, то есть и готовим здесь непосредственно полный расчет налог, удержания и выдачи украинских документов для налоговой то есть фактически все так же выглядит как будто вы инвестируете в украине то есть покупая любые украинские акции те же документы те же расчеты все согласно нормам и методикам налогового кодекса то есть это 18 плюс полтора единственный нюанс который возникает при налогообложении это налогообложение дивидендов то есть, когда вам Америка платит дивиденды, с вас удерживает 15%. И как бы если смотреть законодательство, наш договор с Америкой об избежании двойного налогообложения, мы не должны удерживать эти налоги. Но тут возникает проблема с доказательной базой для нас, как агента, для налоговой в проверки, показать, как мы все-таки подтвердим именно оплату этих налогов отчет брокера содержит просто наличие о том что это есть такс как бы и такая-то сумма но зная нашу налоговую инспекцию к сожалению Развитие еще туда не дошло настолько сильно про международные рынки. То есть мне вменят это как неправильный учет налоговый, как бы выпишут огромные штрафы, как бы я их вынужден буду заплатить. Пока как бы мы пытаемся это урегулировать, как бы привлекая Национальный банк Винфин как бы, в диалоги для того, чтобы выписать законодательство украинское по-новому и избежать таких вот разночтений возможных и не облагать дивиденды второй раз налогами. Сейчас ты давал ответ непосредственно по работе с иностранными рынками, через универ, через, универ, через штуз экзанта, да. правильно, вот, то есть, друзья, это нужно понимать, и подрезумируя, буду, буду как бы говорить о том, что налог обязательно к уплате с дивидендов, правильно? Налог, смотрите, давайте разберемся вообще, как считать налоги на иностранные mm -hmm. инвестиции. Самое главное, с чего мы начинаем, это мы купили какие-то акции. Допустим, в 2020 году мы купили за 100 долларов некую акцию X. Мы должны посмотреть на этот момент курс гривны к доллару. Допустим, он был на тот момент 24 гривны за доллар. То есть мы потратили 2400 гривен на тот момент на покупку вот этой одной акции. Потом мы докупаем эту же акцию, курс становится там, цена меняется, курс становится 2,450, 2,500, как бы фактически у нас появляются партии покупки ценных бумаг. Дальше вы должны определить метод вашего расчета, как бы это FIFO, LIFO, либо среднеизвестный. Ну, среднеизвестный, наиболее, наверное, простой метод для физического лица, если э, не ведет учет налоговой агентства. После этого, как бы, э, вы, допустим, внутри 2020 года решили ее продать. Вы также берете цену в долларах, берете курс НБУ на дату продажи и рассчитываете гривневую составляющую. То есть и дальше партии, опять же, пошли. Если вы метод среднезвезд, то вы по среднеизвешенной цене. Как бы у вас появилась какой-то результат на он считается обязательно в гривнах. Как многие заблуждаются о том, что я купил за 100 долларов и продал за 101 доллар, вот 1 доллар у меня прибыли? Нет, это не так. То есть вы купили по какому-то курсу доллара к гривне. И продали по какому-то тоже курсу. Потому что любой учет налогов в любой стране мира, я не беру ни разу в этой стране, не знаю, ну, в развитых странах ведется в национальной валюте. Мы в свое время к Минфину с этим вопросом подходили, Минфин нас как бы задал простой вопрос. Вы найдите и покажите, где иначе. Мы не нашли и не смогли показать. Диалог был закончен. А, то есть все в национальной валюте, Потому что нужно понимать, что налог, когда вы торгуете, вы еще должны учитывать как бы, ваши налоговые последствия. Тот же вот а, часто в Украине сейчас advising, да, вот Мы будем управлять, роботы будут управлять, но никто не учитывает налоговые составляющие. То есть у вас может быть положительно по доллару, но... А, за счет гривневого колебания по, э, ну, рынка как бы, и сделок, у вас может быть получиться не очень хороший результат с учетом налогов гривен. То, То есть это два разных результата совсем. Угу. То есть mm -hmm. это нужно понимать. Как бы, неважно, самостоятельно вы рассчитываете или налоговый агент. Мы как налоговый агент вам ежедневно шлем отчеты, где есть внизу а, отчеты графа начислено налогов, расчетная уже. То есть вы в динамике видите, что у вас происходит по налогам. То есть, если а, у вас счет напрямую, там в экзаменте, в интернете, неважно, как бы вы это должны вести, по сути, сами, особенно если торгуете достаточно большое количество операций, а не buy and hold совершаете. То есть есть, допустим, а, там стратегии, когда люди целенаправленно покупают именно etf и которые а, не платят дивидендов, а, покупка в долгую. То есть я купил конструкцию из ETF и забыл на ней на 10 лет. То есть никаких налоговых последствий не возникает, отчитываться не надо, подавать декларацию не нужно, как бы все, как бы подадим через 10 лет, а через 10 лет все будет в Украине уже по-другому, как все к этому привыкнут и будет легче. Вот такой вот простой механизм при там, самостоятельных счетах э, существует. Но в целом как бы, вот рассчитывать нужно так, и налоговое вправе запросить. Но смотрите, как бы, а все зависит от конкретного налогового инспектора. То есть, к сожалению, здесь нет никаких методологий вообще работы налоговой. Это сейчас выглядит, как выглядел украинский фондовый рынок там в 2010-2011 году, когда люди после интернет-трейдинга пошли с отчетами в налоговую. И налоговая округляла глаза и не понимала, что происходит. То есть это примерно так же сейчас выглядит. Но... От простых кейсов. Человек вписал в декларацию доход столько-то тысяч евро, там, долларов, как бы, и налогово не задавал вопрос э, никаких. То есть э, у меня так было в первый мой год подачи. Я просто вписал сумму, то есть рассчитал ее самостоятельно как бы, и вписал. А, потом а, на вторую декларацию налогово задавал вопрос, а что это. А, я им показал отчет иностранного брокера, и как бы на этом вопросы ко мне закончились. А, знаю же кейсы. Налог, да? А? Ты с них уплатил налог. Да, конечно же, я уплатил налог. Я всегда декларирую и плачу налоги. Ну, это кредо, потому что, смотрите, как бы, э, я могу рассказать такую историю про большие деньги, как бы, то есть Швейцария там в 2010 году можно прийти с 10 миллионами долларов, и вас никто ничего не спросит особо -то. Вас проверят, ну, что вы там не террорист, не какой-то там... Неплохой человек, как бы, то есть на этом все закончится, деньги у вас возьмут. Швейцария Швейцарии образца 2013-2014 -го, -го года, 2015, -го, вас спросят, а имеете ли вы бизнес, чтобы вообще такие деньги иметь. То есть в образца 2019-2020, теперь спрашивают, а теперь как вы заплатили на них налоги, откуда у вас эти деньги? То есть э, мир меняется. И сейчас, допустим, при перечислении в украинский банк, банк, ну, не сильно задает вопросы. Как бы, э, кроме того, а что это за деньги? Э, вы выявили по Елениту, то есть зачислили обратно. Как бы банк спрашивает, э, я уже сталкивался с этим э, как получилось, что денег больше? Мы показывали как бы операции, и банк говорил, ок, все нормально. Как бы. Но я думаю, что очень скоро еще задастся вопрос, а подавали, особенно если это через переходящие через какие-то года, а что у вас с декларациями по этому поводу? То есть так как ну, начнутся эти процессы. То есть ну, можно почитать там форумы соседних стран, как бы с нами, и там люди очень жестко относятся к своим как бы, отчетности налоговой при работе с тем же интерактив брокером. Потому что будут меняться штрафы, чем больше это будет нарастать в Украине, тем более жестко к этому будет относиться. Потому что когда инвестировались 50-100 человек, в Украине никого это не интересовало. То есть это не тренд. Когда становится тысячи, сотни тысяч, это будет совсем все по-другому. Поэтому советую вести изначально все корректно. И бывает, ну, я сталкивался с тем, что инспектор вообще не понимает, о чем идет речь, не хочет принимать документы от иностранного брокера, потому что это не документ, который не имеет даже подписи и печати по факту, вот с интерактива, даже который вам придет по почте. То есть в конверте он не имеет никаких по меркам Украины подтверждений, то есть и инспекторы начинают как бы по этому поводу становиться такую позицию неправильную, то есть есть даже суды. То есть э, они положительные в сторону налогоплательщика. То есть подрезум... подрезумируя, могу сказать, то, что если вы фиксируете прибыль э, с Interactive Brokers, то в любом случае на данный момент, по крайней мере, вам лучше заплатить все-таки налог здесь, повторно, в Украине. Да. Любая продажа – это уже фиксация прибыли. И я бы хотел бы предостеречь людей от операции «шорт». То есть любой иностранный брокер вам дает возможность продавать акцию, шортить. Не нужно этого делать, потому что если налоговый инспектор хоть немного посмотрит этот отчет и увидит операцию шорт, то это налог с полной стоимостью этой операции, потому что у вас нет затрат на приобретение ценной бумаги то есть в нашем налоговом кодексе обратные операции то что вы сначала продали а потом купили и это есть затраты как бы и вот разница между этим есть ваша прибыль такого не предусмотрено конструкции то есть потому шортить если хотите шортить только дерево ну, не надо просто себя загонять как бы, так что вот таких операций становится много и человек попадает фактически в замкнутый круг о том что он не может податься по декларации Саша по поводу Участие, допустим, через а, тот же вот он, да? mm -hmm. так как вы являетесь налоговым агентом. Вот в Украине это все проще происходит, помимо того, что есть риски курсовой вот этой вот неустойчивости гривна, да, где можно как бы потерять бриллинга, но заработать до... Ты, наверное, имеешь в виду через вот он, с точки зрения продажи американских акций непосредственно в Украине, которая вот сейчас мы получили допуски к ценным бумагам. Это будет, с одной стороны, проще, потому что это вообще все просто в Украине происходит на украинской бирже. Единственная проблема, которая возникнет, налог на дивиденды, будет не 15%, а 30% но не будет двойного налогообложения. То есть, что произойдет? А, наш, к сожалению, центральный депозитарий не умеет отчитываться пели, перед Криен-Стримом а, по вот этой налоговой форме. То есть, я... Мы сейчас ведем беседы. Я на самом деле пытаюсь найти людей, которые понимают в этом что-то, чтобы проконсультировали там, центральный депозитарий, и мы научились подавать, потому что там каждая ошибка стоит достаточно немаленьких денег при подаче. Нужно просто найти людей, которые хот... когда-то это делали, там из западных банков. И снизить это налогообложение до 15. Это будет тогда вот для конечного инвестора даже выходить. С точки зрения там, хранения, безопасности, да, это будет лучше. Ликвидность будет нарастать. Сейчас мы боремся с самой главной проблемой о том, что... Украина воспринимается в, ну, в Америке э, как непонятная юрисдикция с непонятными попласами, в общем. То есть восприятие... Ну, мы должны понимать, что мы там, в мире там, не самая продвинутая страна, к сожалению. Э, и восприятие наше соответствующее. Потому те же американцы, когда я говорю, а, пожалуйста, переведите мне акции в Украину, они округляют глаза и говорят нет. Просто отказывают в этой операции, потому что, говорит, ну, Украина, риски, сумма маленькая, вот вы поймите, как бы, сори, но мы не хотим. То есть мы сейчас с этим совсем боремся, ищем партнеров в Европе, там брокер в Европе у нас появится, партнерский новый, как бы, через который мы начнем эти операции. То есть мы сейчас строим эти каналы, чтобы они работали полностью и будем это все проводить в Украину, чтобы в Украине можно было покупать, чтобы это было доступно в банковских приложениях, ну то есть развивать. Тем более сейчас лимит будет расширяться, национальный банк будет поднимать лимиты, планирует, по крайней мере, это делать и это все ну, наводнит наш рынок как бы, нормальными качественными инструментами, То есть и станут они более доступными. То есть уйдет тот риск, понимаете, там, общение там, с интерактивом, там, с экзантой, для многих это, это, ну, как бы, я сюда приду и найду, а, а куда мне прийти там? Mm -hmm. То есть это вот, у многих людей это возникает, как бы, говорит, здесь я акции могу хоть в Украинской хранить, хоть где. У меня там есть Креди гриколи он выступит для меня хранителем, я абсолютно уверен, там мои деньги. То есть и я понимаю человека, и это правильно. А вот скажи тогда еще, пока, такой, пока такая тема пошла, если, допустим, человек, ваш клиент захочет перевести от вас, Активы, к примеру, тот же Сакса или в тому же Интерактив Брокерс. Они захотят принять их а, с приемом. Проблем не было. То есть э, пока не возникало. Мы много переводили и в Сакса, и в Швейцарию, и в Интерактив, э, и в Эксанту. То есть мы переводили ценные бумаги. То есть не возникало проблем с приемом. То есть они там на той стороне, скорее всего, включат как бы, вопрос к источнику происхождения средств, наверное, больше зададут, чем при деньгах. Но в целом проблем не не, не возникало пока. Возникает проблема именно оттуда сюда, как бы так как э, они не очень понимают, зачем это нужно там объяснение что посмотрите там на санкт-петербург а, то есть как бы это было сейчас быть там ну, не патриотично наверное да это страна -агрессор, но агрессора нужно учиться тоже некоторым вещам то есть санкт-петербург сильно развился а, в торговле американскими ценными бумагами mm -hmm. то есть а, на что они отвечают ну окей у них там 4 миллиарда уже долларов а, проинвестирован в американские акции Вы же понимаете где 4 миллиарда и где украина к сожалению, мы пока выглядим достаточно бедным родственником в лице американцев. Короче говоря, универ выступает налоговым агентом. Если да. через вас работать даже по американским акциям, то вы, естественно, это все дело берете на себя. Учет я имею в виду. Все да? расчеты, учет полностью согласно методике налогового кодекса. То есть считает автоматизированный комплекс. Потому что когда 5 операций, посчитать можно руками. Представьте, что будет 500 операций с разными партиями за год у человека. Так, по налогам 19,5 с непосредственно прибыли и 30 на дивиденды правильно 15 на дивиденды заберет Америка и 15 да. ну, есть, и 18 плюс полтора мы на дивиденды да тоже ну, то есть на дивиденды вот такая вот история и на уже от тех, то что зашли от чистой суммы нам зашло там 3 доллара как бы, и вот чистыми 3 доллара вот с них мы удержим понятно это что касаемо дивидендов что касаемо вот именно прибыли э, от продажи актива допустим то это 18 и 5 америка ничего не снимает для себя не не не. америка ничего не снимает это 18 плюс полтора процента военного сбора угу. америка здесь не выступает никаким налоговым агентом и никакие не никак не имеет не так, по поводу э, акций, скажи, пожалуйста, что будет? Э, то есть, я так понимаю, что со всех акций, которые вот будут, с них будут выплачиваться дивиденды, ровно как и во всем цивилизованном мире. Да. По поводу э, фондов, будут ли итф фонды и какие, если можешь назвать, будут а, Сейчас это СПА, как бы и QQQ. То есть, э, вообще, как бы есть большое желание, надеюсь, нам удастся договориться с национальным депозитарием, э, завести еще 53 эмитента в Украину, которые покроют там, потребности Украины там, на ближайшие 5 лет. То есть, э, но возникает вопрос: как бы э, допуск каждой бумаги это очень недешевая процедура. То есть, и там заплатить за 53 бумаги я по этим тарифам просто не готов. То есть, э, мне вот то, что я уже завел и допустил, обошлось достаточно большие деньги. То есть, и как бы, за 53 это точно невозможно оплатить. Поэтому мы пытаемся договориться, чтобы это было по какому-то там условному тарифу, небольшому, как бы, чтобы уже один раз сделать и забыть про это. Либо изменится постановление комиссии по ценным бумагам, так как, насколько мне известно, внесены уже правки, должно пойти на юстицию новое постановление, которое будет уберет вообще эту процедуру как таковую. Допуска. Скажи, пожалуйста, какой сейчас вот вообще общий капитал фондового рынка Украины? Может, так нам скидку сказать? А мне недавно позвонил один мой знакомый спросил, что нерезиденты спрашивают, что у украинского фондового рынка выросла капитализация в три раза. То есть, я говорю, можешь как-то это прокомментировать? Я говорю, отправь, я говорю своим западным коллегам, говорю, такое о том, что Райфайзенбанковаль за сегодня на украинской бирже проторговался объемом торгов 49 тысяч гривен, Центрэнерго 6700 гривен, Укрнафта 15 тысяч гривен. То есть их аналитический департамент, говорит на Уолл-стрит потратил на обед гораздо больше, чем объем торгов на одной из ведущих площадок Украины. Я, говорю, я думаю, что этот комментарий закроют любые вопросы о какой-либо капитализации. Что касается активов людей на фондовом рынке, ну, трудно их оценить на самом-то деле, но в ОВГЗ это было порядка 8 миллиардов гривен, это можно уже считать фондовым рынком, потому что это не так кривая уже выглядит, как депозит, что всегда вверх, как бы ОВГЗ умеет колебания совершать, особенно если неправильную дюрацию выбрать, ну, то есть погашение неправильное выбрать, э, грубо говоря, купить на короткие деньги длинные ВГЗ с целью спекулировать на этом. То есть уже не так выглядит. То есть уже можно считать, что 8 миллиардов – это уже близко к фондовому рынку, тем более люди получают доходность от ВГЗ, очень часто начинают э, на проценты покупать более рисковый актив. То есть это начинается с, с следующим этапом – корпоративные ценные бумаги, и их порядка, наверное, миллионов. Ну, так, чтобы именно в рынке физлиц не бирать там страховые еще пока, ну, может, миллионов на 200 как бы находится. То есть, э -э ну, и дальше это украинские акции. Ну, очень трудно оценить, э -э сколько там осталось. То есть, единственная достоверная статистика есть по ОВГЗ, вот, которая, можно сказать, что ее публикует Министерство, э Национальный банк Украины. То есть, э -э все. Понятно. Ну, я думаю, что потенциал как бы в там 100, 200, 300 миллионов в ближайшее время долларов, как бы это легко. То есть ну, плюс ну, надо смотреть статистику банков по выводу на Interactive и на Exant, все банки заявляют о том, что сейчас те, кто работает с этим, совершают эти операции абсолютно регулярно, ежедневно, и это уже норма жизни стала. Причем банки сейчас начинают обращать внимание о том, что а, просто депозитом жив не будешь, и нужно клиенту предоставлять сервис другого уровня, то есть а, нужно помогать и со счетами за границей, и провести какие-то консалтинги, продать какие-то продукты предложить, а, отличные от депозитов, потому что депозит под ноль в валюте не представляет слишком большого интереса. Скажи, пожалуйста, еще вот вопрос по поводу нерезидентов. Допустим, к примеру, это бывшие украинцы, да, и уехали где-то за, за рубеж, там получили гражданство, работают там, живут, проживают. А, могут ли они, как не резиденты, участвовать в, здесь, в нашем фондовом рынке? Как, Каким-то образом инвестировать, покупать там активы и так далее? Смотрите, как бы для них интерес только один, наверное, будет госдолг наш как бы и муниципальные облигации максимум. То есть, потому что все остальные активы у них и так доступны, в принципе, то есть у себя в стране. Они могут участвовать, но пока нужен будет приезд в Украину, другого не избежать. Угу. Понятно. То, ну, я имею в виду, что процедура для них будет намного сложнее, чем для Украины. Да, да. да. То есть да. там больше бумаг, больше вот этих... Больше проверок. бумаг, больше проверок, э приезд в Украину, этого не избежать. Перес штамп по пересечении границ, мы это все потребуем, потому что нам нужно понимать, что особенно когда, ну то есть не резидент, то у него вообще есть как бы, ну, все вот, э вся история, как он попал в эту страну, и он обязательно здесь должен быть. Ясно, Потому что это легко прослеживается. Был еще такой вопрос по поводу резидентов, которые работают, к примеру, в Польше, ну, ближе, mm -hmm. до, да, есть ли у них с этим сложности? Легальность работы. То есть... Самый нет? главный вопрос. Понятно. Если есть. работа легальная, то у вас сложности не будет. Вы платили налоги в Польше, у вас будут соответствующие документы об оплате налогов в Польше. То есть, если вы работаете нелегально, ну, как бы, увы, но... Вы очень сильно ограничены лимитом, причем тот же э, финансовый мониторинг. Не нужно думать, что он там до 400 тысяч гривен ничего не проверяет. Это неправда. Если вы подадите, что вы в Украине безработный, то есть и принесете 350 тысяч гривен, на самом деле при рискориентированном подходе, который заложен в закон про Финмон, Финмон должен проверять, а как вообще оказались у вас эти деньги, если вы безработный. Поэтому как бы, при нелегальной работе, ну вы нет, это проблема. Александр, ну, в принципе, я думаю, что вот по налогам э, ситуация более-менее пояснилась. Э, думаю, что она не обрадывает, не обрадывает, конечно, наших зрителей. Но Не так сложно. Ну как бы сложно, Но, к сожалению, это как бы тот процент, который придется платить, он, конечно, съест э, приличную долю прибыли, я бы так сказал. Если это, конечно, не будет какой-то там 20-летний, Промежуток времени, да, на который будет работать человек, я имею в виду в инвестициях. Может быть, что-то изменится за это время. Уже. Ну, дело в том, что не платить налоги может съесть гораздо больше. Однозначно а согласен. Походу. Да. Тут, как бы, налоговые риски они совсем, совсем по-другому уже представляют картину. По поводу, кстати, индивидуальных инвестиционных счетов есть какие-то сподвижки или вообще все глухо очень? А, смотрите, законопроект был в 2016 году в Украине, разработан в Верховной Раде, в комитетах, там и погиб полностью. В нем нашли какую-то коррупционную, насколько я помню, составляющую, и дальше комитетов он не, не прошел. Мы пытаемся его всячески реанимировать, пишем, то есть мы хотим это сделать, потому что именно индивидуальные инвестиционные счета – это тот инструмент, который уберет вот, вот эти курсовые проблемы, то есть переоценки курсовые, так как у вас не будет этого налога. То есть, но, смотрите, он будет рассчитан, опять же, на определенные деньги среднего класса, то есть ни в одной стране мира нет индивидуальных инвестиционных счетов безлимитных по деньгам. То есть, чтобы туда ушли богатые. Богат, с богатых э, дологи всегда берутся в любых странах. Э, потому там это там будет ограничено какой-то суммой 10-15 тысяч долларов в год. Можно на него положить. Mm -hmm. Не более. То есть, э, когда суммы большие, то там уже начинаются другие инструменты. На самом деле богатые всегда имеют возможность... Э, так, оптимизировать свое нового обложение абсолютно легально, потому что им доступны больше инструментов. Вот, допустим, мы сейчас делаем а, уже проекты так называемых семейных фондов, когда семья а, создает собственный инвестиционный фонд которые инвестируют за границей полностью, то есть на американских рынках, имеют американские ETF в своем портфеле. Но у фондов есть льгота на оплату налога на прибыль. То есть у него, при инвестировании он платит абсолютно ноль. Нам не страшны вот курсовые колебания, нам не страшно, мы не платим каждый год налоги. То есть мы вот входим в длинную, это семейный капитал, и работаем с этим семейным капиталом. И как бы в этом случае фактически реинвестируем налог полностью. То есть то, что мы должны были каждый год заплатить, мы их продолжаем инвестировать. А когда нам нужны деньги, мы себе платим дивиденды. Сейчас налоги на дивиденды с фонда – это 9 плюс 1,5%. О а каких цифрах речь идет? 600 тысяч долларов минимальные. Тогда, когда это интересно. Понятно. Такой вопрос еще по поводу, вот, кстати, прибыли. Если прибыль не зафиксирована, естественно с нее налог не платится правильно то есть ничего что... если вы что-то купили и просто не продаете да. в этом случае нет никакого налога то есть вы когда продадите вот тогда у вас будет фиксация то есть buy and hold как бы причем есть так называемые ирландские фонды black которые даже дивидендов не платят то есть у вас вообще никаких последствий налоговых не возникает вы даже не подаете декларацию налогового. то есть но как только вы продадите вот это является уже фиксацией. Многие путают, что фиксация – это вывод денег там, с интерактива на банк. Нет, фиксация – это вот продажа. Александр, давайте, наверное, теперь поговорим по поводу наследства, Вопрос, угу. который интересует многих. Как у нас эта процедура проходит в Украине? Ну, в Украине это 6 месяцев, нотариус, стандартный как на дом, на машину, ничем не отличаются ценные бумаги. Вот. По Дол... Ну, как бы, если есть, допустим, там завещание, эта процедура упрощается немного? Ну так... да. Но, как бы, это та же процедура, как и по любым другим активам в Украине. Ну Она не имеет никаких ни малейших отличий. Как бы. То есть вы приходите также к... в депозитарное учреждение как бы, с документами о наследовании, и так же, как и банковский вклад, вы получаете как бы, mm -hmm. на свое это имя. То есть, это... Вообще не есть большой проблемы. Как бы. Это уже давно откатанная процедура. С точки зрения иностранных счетов, здесь э, есть нюанс. Э, это точно не будет быстро. Э, я общался и с Interactive Brokers, и с экзантой э, по поводу наследования. То есть выглядит все, в принципе, так же. Как только у вас есть процедура наследования, как бы вы вступили, что вы законный наследник, вы эти документы должны подать э, в Interactive Brokers э, и ожидать, как бы когда аккаунт будет сменить собственника, по факту перейдет с умершего человека на его наслед... наследника. То есть, ну, это займет какой-то, наверное, я думаю, немалый промежуток времени, и, возможно, даже месяц 3-4 или более, так, пока не проверятся документы, скорее всего, сделают какие-то дополнительные запросы, придется встать с ними в переписку какие-то созвоны, но в целом эта процедура абсолютно рабочая. Как бы, есть так называемый еще join аккаунт, это когда а, двое супругов открывают аккаунт на себя, двоих, как бы, и каждый из них является собственником этого аккаунта. То есть это упрощает процедуру в случае там, смерти одного из них, как бы, так как второй имеет полный к нему доступ. Но тут как бы, с join аккаунтами бы, могут... Честно, не очень понимаю, как налоговая это воспримет, а кто должен подавать налоги, жена или муж, не встречал этих кейсов налогового, не могу сказать. Но процедура проходит длительно, утомительно. Понятно, что человек, если наследник будет без какого-то соответствующего опыта, ему будет очень тяжело. С американскими брокерами. Понятно. Александр, в принципе, вы ответили на все вопросы, которые меня интересовали и которые задавали зрители. Если, конечно, что-то, оно будет появляться, понятно, то, наверное, соберем такое. Как бы... ну, наши еще, наверное, не задавали один вопрос. по, Если читать регламенты интерактива, то что будет, если ваш аккаунт будет недоступен много лет? Вы туда не будете заходить и как бы, считается неактивным аккаунтом. Происходят такие случаи, как бы, просто из интерактива, то там такая есть фраза, которая в переводе как бы отсылает на то, что э, деньги будут изъяты штатом, где зарегистрирован интерактив. В Америке, если мы говорим про Америку. То есть тот интерактив, который обслуживает украинцы, это Европа все-таки. Штука в том, что на самом-то деле никакого изъятия не происходит. Там есть законодательство, по которому брокер должен разыскать либо хозяина денег, либо его наследников. Если ему это не удалось, этим занимается уже штат. Непосредственно розыском. Как бы. и если ему это не удалось, деньги все равно никуда не деваются, они остаются, грубо говоря, на счету штата, как бы, И в случае появления наследников они будут возвращены. Ну, то есть в этом случае тоже есть определенная безопасность. Да, да есть безопасность. То, что если там наследники не обратились там какой-то период времени, прошел, не знали про счет, как бы, это тоже никуда не исчезает. Хорошо, Александр, вы, наверное, будем нас сегодня заканчивать тогда. Было приятно пообщаться. Большое вам спасибо Взаимно. за вот да, это. всего доброго. Да, всего доброго, до свидания.